Всем снова привет, это Intruder Life и это третья серия девятого сезона полезных видео для вас. Сегодня мы поговорим о очередном продукте нашего собственного производства. Сразу скажу, что мы его не изобрели, но мы изучили одного из производителей и выявили большое количество недочетов. Ну, а, соответственно, решили сделать этот продукт идеальным, доработали на собственном производстве, и вот, рады вам представить. Это диодная подкова под крыло мотоцикла Suzuki Intruder Bolivate M109R VZR 1600 M1800R. Она включает в себя стоп-сигнал и сигналы поворота. И сегодня я расскажу, как эта подкова устанавливается, вот как это правильно сделать ну и все о ее комплектации и ее подключению. подкова предназначена для размещения под пластиковый подкрылок заднего крыла то есть вот сам подкрылок это металлическая часть это тот самый подкрылок на котором обычно держится номерной знак и подсветка для того, чтобы поставить вот эту подкову, вам нужно будет удалить, сейчас я расскажу и покажу, как это делается, удалить штатную часть бороду с номером, и сама подкова, имеющая металлическую часть, размещается с нижней части, одной рукой это не очень удобно делать, с нижней части подкрылка. Сейчас, оп, ну, вот, Таким образом, я пока воткнул только металлическую основу, чтобы показать, где она размещается. К умолчанию, пластиковый подкрылок данного мотоцикла имеет вот такую вот бороду с выходом под э, крепление поворотников и для крепления номера, а также подсветка. Если вы убираете номер в колесо, как это часто делается, кронштейнов э, номеров в колесо мы выпускаем тоже огромное количество на сайте разделы товара по категориях, хорош номеров вы можете посмотреть то в этом случае вам вот эта вот борода будет не нужна можно поставить можно вообще убрать если у вас есть какие то еще например здесь встроенные в фаре габарит стоп и разделен он на повороты может быть у вас есть поворотники такие как например три в одном да вот здесь вот это стоп, габарит и сигнал поворота 3 в одном диодной поворотнике. И вы э, в этом случае можете разместить вместо этой бороды э, кастомный э, кронштейн для поворотников, который также мы выпускаем. Тоже есть на сайте у нас раздел товары по категориям, крепление поворотников. Их тоже большое количество. Это вот сразу же одни из примеров. Так вот, когда вы удаляете этот хвост, у вас появляется возможность установить ту подкову, о которой мы с вами сегодня говорим. Сейчас я все это продемонстрирую более подробно. Знакомьтесь, это оригинальный новый пластиковый подкрылок на данный мотоцикл. Кстати, если что, и если вы купили э, мотоцикл уже с обрезанным таким подкрылком, вам по каким-то причинам нужно восстановить штатное крепление номера. Например, если вы решили использовать э, кофры, а кофры подразумевают, что э, боковой кронштейн номера невозможно при них использовать, и вам придется возвращаться вот к такому подкрылку. Такие подкрылки у нас почти всегда в продаже, имейте в виду товары по категориям, раздел штатный оригинальный пластик. Там вы его найдете. Так вот, сам подкрылок пластиковый, вот он размещается здесь. Вот мы его видим, но только он уже обрезанный. Опять же, с нашим кронштейном дизайнерским. Снимается он очень просто. Один болт, второй болт, здесь еще один болтик, и вот здесь. И он просто снимается и остается у вас в руках. Так вот, теперь в обратном порядке. Значит, если вы хотите поставить данную подкову, она размещается вот в эту часть. Соответственно, нам нужно избавиться вот от этой части полностью. Кронштейны, где кронштейны вот поворотников, вот, и вот эту часть мы должны отрезать. Отрезается она обычной болгаркой или можете ножовкой по металлу очень хорошо пилиться прямо вдоль по нижней части вот этого выступа. Вот. Причем все отпилится очень аккуратно, поскольку вот этот вот выступ, он и является сам по себе направляющий для вашей болгарки, ножовки и так далее. И здесь вам останется, у вас здесь будет практически ровный, ровный выступ, плоский. И вам нужно будет, ну, просто либо грубым напильником, либо той же самой болгаркой просто чуть-чуть подзачистить. Очень легко отрезается по этой кромочке вот эта вот часть, и она вам будет уже не нужна. После этого, в зависимости от того, что вы собираетесь построить на своем мотоцикле, можете, еще раз вернемся, поставить кронштейн поворотников сюда, можете его не использовать кронштейн поворотников он не только вот этой вот красотой отличается да, но и может быть креплением для любых, как штатных, так и нештатных поворотников, раньше я вам это все показывал причем это настолько популярно, что я здесь, вот у меня больше 20 М109, но наверное только на двух или на трех размещены штатные бороды, вот эти вот под Uh, крепление под uh, uh, Вот эта вот часть, я просто вам показываю саму основу подковы, это металлическая часть. Основа, она точно, абсолютно повторяет uh, нижнюю часть плоскую uh, остатков вашего uh, подкрылка. Вот можете посмотреть. На ней размещается уже диодная полоса. Вот таким вот образом. Все очень-очень-очень аккуратно. Вот. И по левой стороне выходит часть, которая отвечает за подключение. О ней чуть попозже расскажу. Теперь, значит, в комплекте у нас э, есть э, 6 нержавеющих саморезов. Ой, простите, простите, я сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 нержавеющих саморезов. Вы можете их разместить В зависимости от того, как вы зачистили И куда вам это будет удобно Здесь даже сделано побольше дырочек Чем 7 вот. Саморезы непростые, простые Ну и не золотые Саморезы нержавеющие Поэтому это у вас все ну, Мы привыкли делать качественные вещи Как я и говорил да, С учетом э, выявленных дефектов у конкурентов вот. Мы оптимизируем все Поэтому даже вот эти вот Саморезики, они из нержавеющей стали. После обрезки подкрылка вам нужно просто разместить э, подкрылок на месте, все прикрутить его и разместить полосу, я сейчас вот ее не прикручивал, просто привожу, разместить полосу по его периметру э, с подключением по левой стороне мотоцикла, потому что вот сюда мы будем врезаться. Проводку. Я не буду сейчас прикручивать на саморезы, смысла нет для демонстрации. И так понятно, что при прикручивании на саморезы это все будет плотненько и вот так вот выглядеть. С нижней стороны, почему лучше всего прикру... прикручивать на саморезы уже когда установлен подкрылок? Потому что когда вы держите это в руках... Uh, у вас нету никаких ограничений И вы можете несколько дальше, чем нужно На пару миллиметров прикрутить саму uh, подкову И потом uh, это будет проблемой для установки uh, подкрылка Поэтому uh, прикручивайте ее уже на саморезы С нижней, с нижней стороны вот. С нижней стороны Вот это у нас с нижней стороны вот. И uh, те части, которые у вас выйдут на саморезиках а это будет совсем немного, но примерно вот столько. Просто откусите их кусачками, либо спилите болгаркой. Все, держаться будет тем более на 7, ну, в принципе, даже и 3 будут держать, но на 7 будет максимально надежно. Почему саморезики нужно здесь срезать? Потому что вот по этому периметру плотно прилегает крыло, а оно с обратной, части, с обратной стороны, сейчас я вам продемонстрирую, придется его немножко откопать. Вот эта вот часть крыла, она обычно заворачивается вот за этот пластик. Не сверху, а с той стороны. Мы предусмотрели, что вы можете поставить нашу диодную подкову, обратите внимание, что э, сначала подпихнуть крыло э, с нижней стороны, вот как это положено, и после этого прикрутить подковы на саморезы. Даже а, в том случае, если вот эта вот часть, вы не хотите а, сквозь нее прикручиваться, здесь есть, есть дополнительное отверстие, которое позволяет, видите второе, прикрутить вне крыла. То есть как вам будет угодно, хотите а, здесь дырочку сделать, сделайте, хотите нет, то есть все универсально. Крыло само пластиковое на подкрылок встает очень плотно и многими э, крепежами во многих местах прикрепляется. Поэтому, в принципе, если вот этот капюшончик будет лежать с верхней стороны, это не касаемо даже вот нашего сегодняшнего видео, вопроса, а то ничего здесь не будет заметно, ну, просто неправильно собрано. Да, но визуально это не будет заметно, на что влиять не будет. Но, честно говоря, я бы все-таки ставил капюшончик туда, убирал, даже если вы делаете это с подковой. А подкову можно вообще, в принципе, здесь не крепить, потому что я говорил, что с запасом у нас получается 7 саморезов, дырок даже 9. Вот. Здесь 3 и здесь 3, но это с большим-большим с большим надежным запасом держать подкову будет и без, центральной, без центрального Почему крепления. чем я говорю, правильное размещение вот этого выступа за вот этот выступ пластика крыла Нет. но мы предусмотрели еще раз повторюсь и правильный и неправильный вариант крепежа как угодно вы вольны делать все что вам Теперь, что касается функционала значит обратите внимание что в проводке вот раз два три 4 5 проводов а черный это всегда минус Понятное дело, куда мы его... Ну, сейчас с проводкой тоже разберемся. Просто покажу функционал самой подковы. Итак, красный провод, это у нас габарит. Вот, он довольно яркий, и если вы не хотите... Кстати, вот на видео полоса сливается вот в единый цвет на самом деле но ну это телефон так делает на самом деле видно точечки и гораздо приятнее полоса выглядит ну вот да если можно здесь видеть вот эти вот диодики Полос, каждая, каждый диодик видно отдельно и он такого приятного цвета он не сливается на видео но все равно довольно-таки они яркие и в принципе можно э, вот эту вот часть не подключать. Потому что у вас всегда остается даже штатная либо диодная фара, э, фонарь, если правильно говорить, который вот здесь вот находится, и в нем по-любому есть габарит. Поэтому более яркий габарит это ваше дело, использовать или нет. Тем не менее у него есть поворот влево, это зеленый провод, поворот право это синий провод и вот к чему я вел это стоп сигнал вот так выглядит стоп сигнал это желтый провод поэтому э, вы можете не подключать габарит а использовать его только как трехфункциональную подкову как только трехфункциональную это э, левый правый поворотник и стоп сигнал либо же если у вас э, подключен постоянно э, провод габарита, то сейчас попробую при дополнительном подключении еще одного провода он сначала горел да, а потом при включении тормоза начинает мигать. это в том случае если у нас желтый э, красный постоянно подключен, а желтый у нас срабатывает только на тормоз. В принципе, четыре варианта. И габарит, и стоп, и сигнал левого и правого поворота. Но на ваше усмотрение. Значит, грубо говоря, что у нас получается? Это у нас габарит, если подключено все, как по умолчанию. Дальше. Левый поворот. Правый поворот. это у нас стоп-сигнал он начинает моргать есть еще какая фишка, кроме того, что я говорил что можно э, сделать так, чтобы у вас этого габарита просто не было, поскольку у вас вот эта фара будет являться в любом случае габаритом э, еще можно поменять э, местами питание габарита и э, питание тормоза, то есть если мы поменяем провода местами поменяем местами желтые и красные провода то у нас при сохранении сигналов поворота при нажимании на тормоз будет не мигать, а просто загораться в яркий стоп-сигнал то есть можете сделать такой функционал либо если на этот провод подключить только Желтый провод. При срабатывании стоп-сигнала он будет не загораться, а мигать. Теперь давайте разберемся с цветом проводов. И еще ремарочка. Подключаться и врезаться в основной жгут я рекомендую именно здесь, потому что здесь свободное место. Здесь идут все пять проводов. И вам здесь будет наиболее удобно сделать врезку. И ради бога, не делайте вот так на скрутках. Сейчас я это просто сделал так, чтобы вам показать, а, естественно, я это уберу и отключу. Но вы обязательно зачищаете провода, Паяйте все качественно. И каждый провод, каждый провод отдельно заизолируйте после. И э, после всего сам жгут основной тоже заизолируйте. Так вот, э, теперь по цветам проводов. Первое, это у нас минус, который идет от подковы. Минус от подковы должен подключаться на черный штатный провод с белой тонкой полосой дальше габарит габарит по умолчанию у нас красный провод он подключается на серый без полос провод штатной проводки дальше у нас идет стоп-сигнал он желтый провод на подкову но стоп-сигнал из штатной проводки он белый с черной полосой далее у нас остались два провода, это на поворотнике плюсы плюс на, сейчас, на правый поворотник на правый поворотник это вот зеленый салатовый это на него приходит синий провод от подковы и соответственно на черный провод полосы черный с маленькими вот такими вот точечками это плюс а, левого поворотника на него идет зеленый от непосредственно подковы и теперь еще раз три варианта как можно подключить подкову первое по умолчанию это габарит стоп-сигнал э, мигающий левый правый поворотник это то как у нас подключено сейчас по умолчанию это вариант один. вариант 2 это когда у нас нет габарита функцию габарита выполняет э, задний фонарь в этом случае мы просто убираем красный провод и никуда его не подключаем при этом подкова у нас будет работать как левый и правый поворотник А при нажатии на стоп-сигнал красный габарит будет мигать То есть при стоп-сигнале красная полоса будет мигать Это второй вариант Третий вариант Мы делаем так, чтобы тормоз у нас не мигал, а горел И не было габарита То есть функцию габарита выполняет задний фонарь а э, функцию тормоза у нас выполняет на подкове красный, э, не мигающий свет. Для этого мы желтый провод никуда не подключаем, просто изолируем его, убираем. А красный провод габарита переставляем на белый с тонкой черной полосой. В этом случае у нас появится, получится третий вариант, когда поворотник лево-право и при нажатии на тормоз загорается яркий сплошной красный свет итак подведем итог подкова герметична, надежно и практично функционал выбираете вы самостоятельно постарайтесь э, установить лишню, лишний провод э, под крылом так чтобы он нигде не болтался и вот эта вот часть была э, где то э, сверху где нибудь вот здесь вот закреплена так чтобы на нее гарантированно не попадала никакая вода э, Ну, в любом случае здесь Сложно, конечно, чтобы что-то там затекло, но тем не менее, вот отсюда, здесь вот есть такие зазорчики, может что-то попадать. То есть, посмотрите, где у вас самое чистое место и туда и размещаете этот блок. Кстати, его дополнительно, если хотите, можно с обоих сторон после установки пройтись герметиком и дополнительно изолировать. Ну и провода, как я вам сказал, по Яйте остальное все я думаю доступно объяснено данный товар у нас можно найти на сайте в разделе товары по категориям света габариты это подкова будет там присутствовать. В общем, если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте 24 часа 7 дней в неделю без ограничений. Контакты есть всегда под роликами в описании. Также под роликом есть ссылки на все наши интернет-ресурсы. Кому что-то будет интересно, ознакомьтесь, подпишитесь, положите в закладки и так далее. С вами был Интрудер Лайф. Всем пока!